Сегодня мы пойдем в гости к Шамилю, он владелец клиники современной стоматологии Также он попросил меня привести его автомобиль в порядок, дабы он радовал его И вы в этом видео увидите, как нужно грамотно готовить автомобиль Либо к продаже, либо к дальнейшей эксплуатации, дабы он радовал вас ежедневно, ежечасно, ежесекундно Итак, поехали! Мы находимся в клинике моего друга, товарища и очень хорошего человека, это Шамиль, мы с ним познакомились несколько лет назад вот, и сейчас мы находимся в очень прелестных отношениях. Шамиль, давай расскажи, как, как ты вообще все это сделал, чем ты занимаешься, свои хобби в лечении, ну немножко о себе. Окей, okay, а, меня зовут Шамиль, а, я занимаюсь стоматологией уже 10 лет, у нас хорошие доктора, а, у нас лечение, протезирование, плантация всякие виды пластика и так далее, то есть в принципе в одном месте делаем все полностью, все виды услуг. Шамиль, я знаю, что ты много времени посвящаешь образованию, прохождению разных тренингов, семинаров, можешь немножко подробнее рассказать про это? Самый интересный недавно провел небольшую статистику для себя, посетил примерно 60 семинаров в своей жизни по стоматологии, и кроме этого еще много там по личностному росту, саморазвитию и так далее. И... Прикинул, примерно получилось тысячи часов образования э, в своей жизни провел. Именно с, э, лезил к лекторам, забрать, учился в России, за рубежом. Э, и сейчас работаю, э, больше уже отработал 20 тысяч часов практики. Давай, Шамиль, расскажи про свою машину. Что это за автомобиль? А, машина Lancruzia Prada 120. Я очень доволен. Она очень проходимая. Иногда, да? На самом деле все в ней устраивает, все очень круто. Я передаю ключи Вот, и... да, давай попрощайся на своей машине на ближайшие несколько дней. Шамиль у нас походит пешком. Вот, пока мы будем заниматься прокачкой его автомобиля. Итак, мы находимся в нашем сервисном центре. Автомобиль Шамиля прибыл к нам. Мы его помыли и обнаружили следующие недочеты. А сейчас я вам покажу, что мы планируем делать. Если посмотрим на бампер, да что у него нарушено покрашное покрытие. Вследствие того, что, видимо, куда-то прислонялись, ездили, бампер был до этого крашен и покрашен некачественно, то есть он начинает сам по себе отколупливаться. Фары со временем от пробега начали уже темнеть. Лобовое стекло имеет множественные сколы и трещины. Что касаемо кузова, есть мелкие следы недочетов, да, вот этих бортиков. Задний расширитель, он отошел от своих пистонов. Задний бампер тоже уже до этого подвергался ремонту и он начал уже ломаться, нарушаться, то есть... Этот задний катафод тоже, он уже паян, его надо менять. Но это тоже следы эксплуатации заднего бампера, то есть он пойдет под ремонт. Кузов немножко потускнел, его надо привести в порядок. Нужно делать полировку кузова, это мы сделаем. Если посмотреть на состояние салона, то кожа довольно-таки неплохом состоянии. Так как автомобиль уже больше 10 лет, вот. его тоже нужно отхимичить, обработать кондиционером. Также автомобиль прошел осмотр а, и диагностику. По технической части есть определенные вложения. Я не уверен, что это войдет в кадр, но по возможности что-то вы тоже увидите. А ты сейчас больше как бы практикуешь или больше как бы руководишь своей организацией? И то, и другое. Я люблю свою работу, не собираюсь отказываться от своей работы. Постоянно, каждый день на приеме. И также мы сейчас вот, наша клиника, планируем расширение и занимаемся параллельно еще административными вопросами, ну и, конечно же, моей любимой работой. Начиная с 9 класса, я уже знал, что я пойду в мед, то, что буду стоматологом и перешел в специальную школу 35 с медуклоном, где мы уже проходили медицинские науки всякие. И вот после этого я уже понимал, что я буду в медицине, я буду в стоматологии. Начиная с 9 класса, я полностью посвятил себя этому делу. Шамиль, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, топ-3 совета для тех, кто хочет начать свое дело. Что бы ты посоветовал? В первую очередь, я думаю, это любить свою работу. Во-вторых, это не бояться начинать, самое главное. Третье это найти хорошую команду. На самом деле было вообще тяжеловато, потому что привык каждый день ездить на машине. А, приходилось брать такси, просить у кого-то забирать, то есть ну, на автобус ни дня не ездил, если честно. Как-то обходился. Вообще, если нужно, один раз даже была ситуация. Позвонил курьеру, я говорю, слушай, нужно одну запчасть отвезти по работе. Он говорит, какую? Я говорю, меня. Я тебя хотел спросить, как прошла вообще неделя без автомобиля? А, Неделя была тяжеловата, почему? Потому что я прерывал каждый день на машине ну? а, И каждый день приходилось то вызывать такси, то брать машину у братишки Каждый раз приходилось, а, каждый наверное там, часа два решать вопрос с Ну, проще всего, конечно, такси заказывать, но такси езжал Алло? Че, Виталь, давай заезжайте А? Заезжайте Не понял понятия, Я говорю, заезжайте. Заезжайте? Да, прав, Виталий, заезжайте. Не-не-не, что-то что-то пропадает. Не, на самом деле, не тому человеку звоню просто. А? Другой Виталий. Просто впадает Виталий и Да, Виталий, заезжайте, пожалуйста. Давай. Сразу понял. Что надо делать. Не там позвонил. Да. Вот, ты пока шамиль не оборачивайся. Ладно. Я тебе скажу, Я... скажу когда можно. Я в ожидании. Итак, вот он твой автомобиль. О, прикольно, круто! Слушай, такая блестящая стала. Все полированное, огонь. Блан, даже стекло поменяли, что ли? Серьезно? Стекло новое, да. ты же было. Супер, вообще, кайф. Смотри, бамперы прикольная. А? Бампера классно покрасили. Вообще, другая машина. Ого. Круто. Почистили, да? Да, чистый самон у тебя теперь. Вообще, супер. Вот, другое дело. Приятно. Что, сколько на сколько лет машина э, помолодела? Лет на 5 точно. Вообще огонь, супер, Борт на 10 наверное. ну но ей всего там я всего-то 11 лет, да? я всего-то 11 лет. Все, круто, так новенькая. вообще классно. Слушай, я доволен. Крутяк. Мы хотели тебе предложить сделать тест Давай. покататься Давай, круто. Ты часто ездишь на этот э, за город? Зачем тебе такая большая машина? За город я да. а, У меня супруга из Аскинского района. Ага. И там такие дороги, вот, на обычной машине очень сложно ездить. Поэтому на машина машине комфортно. Ну и бывает тоже периодически. <кх> Друзьям ездим, на природу и так далее. На самом деле, то есть комфортно, когда едешь. Высоко. Но. То есть даже сейчас едешь, ты же чувствуешь, что высокая машина или низкая машина. По мне так она более безопасна. И лучший обзор. То есть я на маленькой машине езжу, мне страшно становится. садишься и почему-то думаешь, -то, что вот как-то себя чувствуешь небезопасно. А здесь рамный кузов, большая машина, и в ней более комфортно, она мягкая. Но вообще я, я люблю Toyota. Я прям поклонник Toyota, и эта машина очень надежная, С ней нет неожиданных сюрпризов, и запчасти относительно недорогие. А со Шкоду у тебя были сюрпризы? В предыдущих машинах постоянно ходил делать ходовку. Ходовки, то есть каждый раз что-нибудь вырезало. Всякие стойки-стабилизаторы, всякие там резинки и так далее. На этой машине я езжу, в принципе, Сел, поехал, и вот за все время, сколько езжу, вот, вот вторая такая машина, она не было серьезных вложений uh -huh. за несколько лет, что на, на том празднике я ездил, на этом празднике не было больших вложений, и просто садишься, ездишь. Но больше всего нравится в машине, что она очень-очень универсальная. Uh -huh. Нужно поехать с друзьями покататься на горнолыжку, полностью ее грузишь, <laughs> все там доски, сноуборды, лыжи, все влезает, и огромный багажник, просто невероятного размера. А, Во-вторых, универсальность, что заключается в что можно проехать а, по любой дороге, а, грязь, снег, слякоть там, и так далее, и машины должны почувствовать. Третья универсальность, это в плане посадки, посадочных мест, машина семиместная. Слушай, Шамиль, вот в твоей клинике сколько ты врачи зарабатывают? спрашивает. Ну, на самом деле, врачи зарабатывают по-разному, причем, потому что у нас у докторов процент, и причем процент очень хороший, если сравнивать, ну, другие клиники, вот. Мы стараемся максимально э, дать нашим докторам комфортные условия, всему нашему персоналу дать очень, очень комфортные условия работы, у нас очень дружный коллектив, э, э, и у нас очень высокий, хороший процент, сравнить с Городом и поэтому ну то сколько работает столько и зарабатывает то есть вот ну, так вот прям под цифрами сложно сказать. Давно было желание довести машину до нормального состояния, все почистить, полировать там и так далее. Я очень доволен, реально молодцы, классный салон. И я думаю то, что я буду дальше к вам приезжать и пользоваться вашим услугами. Да, мы будем очень рады, если ты к нам приедешь, это будет уже. уже... Твоя лояльность к нам уже без слов. Шамит, смотри, вот мы были у тебя в клинике. Наши подписчики видели, где ты работаешь, да, как ты живешь, на чем ездишь. А скажи, можем ли мы сделать какую-то скидку для тех, кто досмотрит этот ролик до конца, на твои mm -hmm. услуги? Я думаю, да, почему нет. А, можем сделать, например, скидку, сделать какой-то промокод, например, слово, так? ну, пусть будет слово «Автолайн» название этого салона. Хорошо. если человек приходит к нам в клинику и говорит слово автолайн, администратор, то мы сделаем скидку двадцать процентов на все услуги, включая имплантацию, протезирование, коронки, вот абсолютно на все 20% процентов. Дорогие подписчики, вы увидели весь процесс, и со своей стороны на услуги нашего автоцентра я готов предложить также скидку в районе 30% процентов на услуги автосервиса по промо-по промокоду Прада 2007 тысячи так что звоните, обращайтесь, все наши контакты внизу в описании, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, ставьте лайки, пишите комментарии, и следующие выпуски обязательно ждите, мы будем для вас стараться. Если ты предприниматель, у тебя есть крутая тачка, напиши мне в личку, следующий выпуск мы снимем именно про тебя.